Всем доброе утро! Ну, вышел на утреннюю чашечку чая. Что-то фокуса нету. Минус 24 что ли там? здесь закрывать начинать уже бревнушками <как> заколачивать или потом неудобно будет копать Ладно. посмотрим еще блин за ночные замерзла еще больше но спина после вчерашнего раза э, после вчерашней работы <как> чуть-чуть поболела утром стал с непривычки Сейчас разомнем. Не стал тянуть резину, сразу задел. Завтрак не стал. Неохота пока там победы да, сегодня прохладнее уже и думаю наверное хватит уже по, по длине глубину сейчас еще буду копать здесь ну сантиметр 50-60 такой люк будет открывать чтобы небольшая хабазин как это было вот этот люк открывается там ступеньки и проход туда уже будет на подъем но вот так в планах не знаю получится нет ну где-то сантиметров 90 наверно метр он вот там прокопан на самом глубоком месте еще сантиметров 80 хотя бы поддолбить бы и все здесь зашьем засыпемся с баня наверное не получится видите кирка уже выгнулась насколько была то в ту сторону загнута жесткая мерзлота вообще идет так что не знаю с баня это вряд ли не получится хоть проход сделать это ладно да, баньку очень хотелось бы. Может, поищу какую-нибудь яму, не яму. В ней это проще будет выкупать, чем здесь полную эту глубину. Посмотрим. Ладно, сперва сделаем проходик, потом видно будет. Да и сейчас нынешний инструмент, говно такое сейчас делают. Херня. Вон что, идти. Хоть бы это додолбить. down Землянки связи нету нихера толком-то. Приходится на улице выходить. Что у нас там в мире творится посмотреть? Обеденный перерывчик. Приятного аппетита! С утра вообще не охота было, думал нафиг я это затеял, к черту это все. Ну сейчас стал, разработался, к вечеру и нормально. Не жалею, что начал, еще немного осталось и готово будет. садится уже Я тут съемку особо не веду, чтобы время ваше не тратить мозги не компасировать. посмотрите потом когда все уже выкопаю полностью уже здесь обшивать будем вместе хотя а копаю копаю одно и то же не интересно смотреть Иной раз, ну, пока сейчас, силы уже нету, что ешь. Раз перекусишь что-нибудь сладенького, шоколадку, конфетку, и сразу силы немного появляться. сладкая же она, ну конфеты гормон счастья вырабатывает может утомляемость притупляется из этого а еще самый классный энергетик это Черный чай с конфеткой, вообще бомба. Смотрите, что придумал. Что-то сразу не додумался. Ну хотя даже если с самого начала так решил, то не получилось бы копать в глубину, потому что все равно расширять пришлось бы. Итого придумал, знаете, что? Сделать вход здесь. Вот здесь. Люк только будет. Небольшой так вот 60 раз открывается сюда ну или как-нибудь открывается отсюда лесен, лесенка будет лесенка будет идти и сразу спускаешься и сразу попадаешь как бы в землянку так раз потом раз вылез сразу же вылазить, вы, вы, вы, вылазить можно будет из землянки наверх <coughs> никаких этих кальдоров не надо и плюсом наоборот еще маскиро... маскировочнее будет даже в середине почти что дырка вход прикольно но умная мысля приходит опосля а это пространство которое выкопал тут Вот это будет служить кладовкой, дровяником. Спина, честно говоря, отваливается уже. Мозоли на руках. Ничего, проковырял потихоньку. Два дня даже не прошло. Так что ладно, будем здесь сделать брус, зашиваться, здесь делать дверь. Все, спускаешься, сразу в земляночку попадаешь. Нормально. Плюс он окошечко открыл, ну, дверь. Свет попадает сразу в окошко. А то писали там, переживают, что если бы здесь вход был, то зря окошко делал. Темно будет все равно. А так и светло будет, и сразу в землянку заходишь и копать не надо одни плюсы так что ладно вечерят уже будем заканчивать на сегодня доброе утро уже начал работать как вы заметили греется чаек вышел подышать там жарковато что-то даже Маленькая дверь даже открыл чтобы проветрилось накочегарил с утра пилю сюда бревна будут сперва длинные стоять тут здесь и уже наложу здесь коротеньких Наверное так. Может на всю длину длинный сделать. Но разницы особо нет. Здесь перекладину главное сделать. Уже, короче, начинаем делать люк. Буду называть это люк. Люк в берлогу. Так что... Погода сегодня нормальная, потеплела, Снег выпал. Немножко На улице минус 10 было Ладно Проходим землянку Пьем чай, идем дальше работать Сегодня тепло Тьфу, блин, Тепло Тихо так в лесу, где-то вдалеке, там самый последний завод, видимо, гудит где-то, а так тишина, тут еще два завода, вот которые ближайшие, одни обычно сильно гудят, сегодня у них, видимо, выходной, понедельник это, перекур, видать, такое блаженство, когда тишина сразу же. Класс. А когда во второй землянке там вообще, наверное, тишина будет. Только звуки природы и птичек. А это уже пойдет на дрова Ну как вам? Куча? Никаких сейчас входов этих нету поднятых палевных Сделаю люк потом позже. Ну сегодня, наверное, не успеваю а Завтра можно сделать Лесенку, люк И все вообще четко Люк открываешь ну, Вот так приподнял Отодвинул его на навесах, наверное, не буду делать, чтобы не открывалось. За ручки взял, поднял. Вот так. Квадрат будет. И две ручки так раз. Отодвинул, поставил. Чтоб ничего не торчало. Давайте пройдем, посмотрим, как получилось. Вот так вот это выглядит с этой стороны. Еще снегом присыпет чтобы естественно сравнялась и нормально будет весной еще можно листочками укрыть будет еще веток киснет накидать деревья вообще нормально мне нравится намного лучше чем тот раз. та трасса, та была, которая залазит такая вот меньше уже удобно но зато маскировочно Здесь вот такой люк Лесенку так сделан Сразу землянку, наверное, сделал ну, Посмотрю, как удобнее будет Либо чтобы слазить Либо чтобы сразу в землянку шла вот так вот А там у нас вон какая кладовка И можно подземный туннель туда копать и копать ну баню я хотел уже не знаю, посмотрим вот так вот получилось ни трубы не видать ни дверей вообще все четко не то что раньше дверь такая торчала вверх здоровенная Труба такая здоровенная торчала, зместовая. Вообще, одно палево было. Мне нравится. Пишите, как вам. Значит, покушать надо будет, ссорить дров, наготовить на ночь. Время часов 5, наверное, 5 Пойду Показываю, как сейчас. Все выглядит, выходя из землянки. Видите, довольно-таки светло. Свет на сюда как раз. Нормально, вообще удобно. сделать можно склад пока надо чтобы лесенка как-то отодвигалась убиралась чтобы туда проходить можно было Доброе утро. Вот такое вот началось утро. Сходил, дровишек напилил. Ну, это старое. И, ну, это из чего-то я чего что-то делал из этих бревен. В них гвозди остались. Вот, их напилил. А сейчас спрыгивал, блин, и прям на гвоздь. Забыл, что в них гвозди. Блин, а. И аптечки нету. Он от подушки оторвал королон. Как я так-то умудрился, вот надо было попасть. Ну ладно, надо будет в город пойдут и к аптечку притащить. Такое необходимое самое. Вот так вот. вот гвоздичек не маленький но я успел ногу отдернуть может сантиметра два там, там воткнулось в термосе завариваю чай чтоб по 10 раз не греть сразу термос с утра нагрел и на целый день хватает. И только на баристы получается. Лесенку хотел делать с этой с крышкой. Смотрю гвоздей, маловато, не знаю, на лесенку может хватит. Не знаю, сейчас нога как будет, расхожусь, не расхожусь, пока побаливает. Сперва воткнулась, когда вообще наступать даже больно было. Ду Думаю. Я один раз проткнул ногу. И вообще, то ли в мышцы, то ли куда-то в нерв попал. Вообще, ступить не мог, наверное, полдня она у меня болела сильно. Это давненько было. И потом обезболивающее, когда съел, только, <coughs> ну, уже начал про это, как бы, отпускать. Думаю, сейчас вот тоже такая боль была. Думаю, сейчас как заболит тоже, <coughs> и не обезболивающее ничего нету. И дойти до города не смогу. Да. Я посмотрю, если не будет сильно болеть, то можно будет поделать. Также сейчас покажу, что там поврезал уже, нарды немного сделал. Вот так вот начал резать. Здесь решил сделать такое стиле фэнтези такой необычный узор Сейчас на покажу цвет такая вот объемная фэн... фантастическая резьба ну, интересно так-то в принципе неповторимые вот такие рисунки мало кто вырезает так что здесь будут горы посерединке Здесь будут отдельно, ну как эти, окантовочные такие порта. Здесь кубики, наверное, сделаю по бокам. Вот тут проходит линия. -ли -ли Здесь другой будет рисунок. Но ну, этот фон опущу еще. Ну и думаю, еще отгоражу от, от, от немножко. Еще, еще ниже опущу. Это толщина у нас позволяет резать глубокие глубоко вот плюс этих эти, ну, толстых щитов в этом и плюс что можно делать несколько уровней так более красивее смотрится чем тониченькие которые там ну, по плоскости порезал и все больше ничего не сделаешь. а здесь можно углубляться делать уровни с ними намного эффектнее смотрится будем показывать по, по мере нарезания пишите как он такие узорчики Сейчас почищу картошки поставлю вариться на обед будет у нас сегодня классный такой обед деликатесный слюнки потом не пускайте только не, не завидуйте Все, увидите своими глазами всем рекомендую Сейчас поставлю картошку и будем делать лесенку ради ничего поди вся не вытекет кровь потихоньку походим козликом, козликом на приманку обоим ложить. На обед хватит, на ужин я не другое приготовлю уже потом. Хлеб. вот это секретный индигредиент сегодняшнего обеда нашего шикарного там увидите ладно пойдемте лесенку делать что сидит -то? сделал лесенку Потом, раз гвоздей не хватает, в город, когда пойду, в следующий раз возьму еще гвоздей и сделаю уже крышку. А сейчас лесенку главное сделать, чтобы не прыгать постоянно. то не очень удобно. И потом уже нарды буду сидеть вырезать спокойненько. Это потом не писали, видите, сухая, гнилая, она просто висела на березе, береза не, не дала упасть. Кто скажет, что пилю деревья живые. Сейчас ту площадку. Не буду там топтаться, надо его сейчас засыпать, чтобы не было там следов моих особо. Пройду в один след там. Заниматься буду уже вот здесь где-нибудь подальше. Площадку вытоптаю, здесь и костерок будем сжечь, чтобы подальше от землянки. Там, чтобы следов вообще почти что не было. В один след буду ходить там не видно было вот пять штучек на 5 ступенек у меня там гвоздей есть <coughs> отпилил чем думаю там 5 ступенек тут хватит в принципе то важно если что потом доколочу еще так вот получилось вполне меня устраивает удобно ну конечно не так удобно как было раньше что сразу уходишь на улицу конечно подъем этот не очень менее удобно так сказать но что поделаешь все ради того чтобы маскировка была хорошей ничего страшного нормально не так уж часто я туда сюда бегаю Давайте вылезу А ну вот я сейчас покажу Здесь Потом приколочу И все нормально будет Опа. Вот Так вот вылазим Вылазить вполне удобно Опа, Только нога болит Вот минус единственное что мне, что не нравится. Все по пленке будет здесь бежать. И ну, тут каша будет весной. Вот, или когда дождик. Это мне не нравится. Она будет какую-то это Желоб, не желоб, что не сделать здесь. Чтобы сырости здесь не было особой. так все, устраивает. Крышку сделаю, потом в будут доски, бревна есть уже, на крышку. Так вот, такая потайная земляночка. Раз, так вот спустился, с дровами, вот неудобно. Ну что, я их вот так скинул, просто вниз здесь, а. Потом спустился, и уже отсюда взял. Опа. Нормально такие дела. Ага, угу. картошечка подошла. Сейчас будем обедать. Лучок нарезаем мелко, тоненько. Сейчас его надо посолить. Чтобы он загасился немного. И помятил досок. Все. И так оставляем. Достаем секретный ингредиент. Самое главное. Уже все догадались. Сельца, копченое. Нарезаем тоже тоненькими пласточками. Снятина. где у нас за картошечкой осталось. Всем приятного аппетита. Наверное, разыгрался аппетит много у кого. Да, отдыхать, наверное, буду лежа ложиться. Полежу, отдохну. Нога ноет. Ходил, расходил я. Сейчас заныло на Пусть отдохнет, полежит. Заживет маленько. Вечером уже нардишки повырезаю. Потом все, вам покажу. Снимать уж ничего не буду. Итак, так, еле-еле, маленько сегодня поснимал Бегать туда-сюда, с камерой, с телефоном так уж. Извините уж, так получилось Так что ладно еще встретимся Всем пока-пока Шкурка Ну, такая, я шкурку не очень люблю Оставляю птичкам, положу в кормушку. Они а же любят сала вроде. Выхожу в город. Полежал полчаса, ну, наверное, где-то пол, полчаса. И уже... Чувствую, что я... нога совсем начинает болеть. Сейчас на нее еле уже наступаю. Километра два прошел по лесу. Вот, наверное, целый час шел. Постою маленько, отдохну, иду. Вообще нога еле-еле наступаю на нее. А, капец, бля. Сейчас еще по реке. Километра полтора наверно, потом еще километр. Не знаю, дойду наверно потихоньку. Да, ж. капец. С черепашечью скоростью иду. Болит, не то место, где квас воткнулся, где-то сверху почему-то. Муж, видимо, какой-то попал. Капец.